Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим блюдо из корейской кухни, горячий овощной салат. Для этого нам понадобится лук репчатый, фасоль стручковая, капуста цветная, соевый соус, масло растительное, перец красный, перец черный молотый, чеснок, кориандр, соль, сахар, кунжут. На растительном масле обжариваем фасоль 5-7 минут на среднем огне, перемешивая. Лук, нарезанный полукольцами, добавляем к фасоли и жарим еще 5 минут. Жарим также на среднем огне. Отставляем нашу фасоль с луком, отвариваем цветную капусту в подсоленной воде после закипания 4 минуты. Приготовленную капусту промываем в холодной воде, Добавляем нашу капусту к фасоли с луком. Обжариваем еще 5 минут. Добавляем сахар. Все перемешиваем. К нашим овощам добавляем чеснок, перец красный молотый, перец черный молотый, кориандр молотый и соевый соус. Жарим еще пару минут. При интенсивном помешивании выключаем нашу плитку. По желанию добавляем зелень и добавляем кунжут. Все перемешиваем. Наш салат готов. Его можно кушать горячим, использовать как гарнир или остывшим. Приятного аппетита!